Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Давайте сегодня пофантазируем, что может получиться из двух популярнейших блюд в мире, если их соединить вместе. Мне эта идея очень понравилась. Понравился и вкус. Посмотрите до конца это видео. Может, понравиться и вам. Чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Отварить спагетти в подсоленной воде до состояния аль Это очень важно. В готовые спагетти влить 2 столовые ложки оливкового масла. Тщательно перемешать. Всыпать мелко натертый сыр. Лучше всего сюда подходит пармезан. Влить взбитое яйцо. Соединить все компоненты вместе. Форму для духовки смазать маслом и посыпать панировочной крошкой. Выложить в нее спагетти и разровнять. Сделать небольшие бортики. Запекать в духовке 10 минут при температуре 170 градусов. После готовности отделить лопаткой бортики и спагетти от формы. Щедро смазать дно будущей пиццы томатным соусом. Посыпать ветчиной или беконом. И закончить слоем тертого сыра. Убрать еще на 5 минут в духовой шкаф при температуре 180 градусов. Форма не обязательно должна быть разъемной, но с ней удобнее вынимать такую пиццу. Она полностью готова. Кто-то скажет, что за чудачество. Можно просто отварить пасты, залить их соусом и посыпать сыром. Конечно, можно сделать и так, но почему не дать волю фантазии и не привнести в наше меню что-то свежее, новое? Если не на вкус, то на вид уж точно. Пробуйте и готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьенду.